Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Городниченков и я нахожусь в офисе с этим прекрасным нашим деревом с мандариновым деревом даже если вы видите, тут вот есть у нас мандаринки это мандаринки, которые приносят счастье, удачу ну и конечно деньги в новом году хочу э, в преддверии нового года э, искренне вас поздравить с тем, что э, огромный плодотворный период времени заканчивается и у нас впереди с вами Будет волшебный период а, 10-дневного отдыха, когда все россияне лежат пластом и отдыхают. А, сконцентрируйтесь. У вас осталось доработать еще буквально две недели, и дальше вы будете отдыхать. Вот. Но мы отдыхать не будем. Мы будем работать, и я в связи с этим хочу а, подвести итоги а, прошедшего года. У нас довольно много изменилось. А, ну, во-первых, мы провели несколько крупных онлайн так, секунду, я это все дело отключу. За это время мы провели несколько крупных онлайн-вебинаров по скорочтению по развитию памяти. Мы открыли филиал в Тольятти. Теперь наша школа, она состоит из двух филиалов. Один работает в Самаре, другой в Тольятти. И в этом году мы очень плотно стали работать с самарскими школами. Департамент образования города Самара в очередной раз поддержал нашу работу, и теперь э, во многих школах мы уже, уже в этом году успели провести довольно серьезную работу, и обучили порядка, м, около 300 детей уже успели обучить за несколько последних месяцев. И в связи с этим у меня вопрос к вам. Ну, подводя итоги года и планируя свою деятельность на будущий год, наверняка вам придется также работать с информацией. Много с информацией сталкиваться, перерабатывать, запоминать ее, эффективно работать с ней. И э, у меня предложение. Напишите, пожалуйста, здесь в комментариях те темы, которые вам интересно, э, наиболее интересно. Для нас это будет ориентиром. Э, теми вопросами, которыми мы будем заниматься в первую очередь, для того, чтобы записывать для вас и радовать вас новыми бесплатными продуктами в новом году. Жду ваших предложений, ваших вопросов и того, что вас интересует в первую очередь в комментариях. Спасибо за сотрудничество. Я Дмитрий Городниченков, руководитель интернет-проекта «Школа скорочтения развития памяти». До встречи в новом году!